Эй, милок, заходи на огонек, дам тебе я пирожок, и пойдешь ты в лесок так. После последнего падения с маяка ты, похоже, вообще умом тронулся. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает знакомить вас с новостями и обновлениями во всеми любимой нами игрушечке под названием Вальхейм, конечно же! Но ну и об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, авансиком, тебе ничего не стоит, а мне офигеть какая поддержка! К тому же, взамен за твои лайки, я буду радовать тебя годными крутыми видосами по таким играм, как, например, Вальхейм! Ну а мы начинаем! Надеюсь! От разработчиков поступили некоторые новости касательно того процесса, чем же они сейчас. Занимаются. В своем сообщении разработчики дали нам понять, что процесс разработки идет, разработчики снова в деле, они никуда не ушли, они нас не бросили и так далее и, и тому подобное. И обо всех изменениях они нас, конечно же, оповестили, которые у нас произошли. Недавно нас также порадовали совершенно новым патчем под кодовым названием 0.150. 3, в котором исправлены были всяческие локации прохождения драугров на болоте. Это тот момент, когда у нас драугры при спавне на спавнерах застревали в камнях, и мы им ничего не смогли сделать, пока не сломали камни. Вот этот баг и многие другие баги разработчики пофиксили. Также, что было в этом обновлении? В этом обновлении были пофикшены Факелы в локациях, которые больше теперь не поддерживают никакие конструкции. Да, раньше, видимо, на них можно было что-то ставить. А теперь же, после выхода этого обновления, туда на эти факела, которые находятся в локациях, больше не поставить совершенно ничего. Также у нас был исправлен размер камня в локациях дольменов. Если честно, не тестировал, надо будет как-нибудь прогуляться. Также, ребятки, смотрим, что была, была новая система модификации ландшафта произведена, да. Это сразу же невооруженным взглядом так и незаметно. Да, я вот побегал здесь, посмотрел, вроде бы как бы и не поймешь, да, что у нас все-таки конкретно переработано было по ландшафту. Но изменения, говорят, были достаточно колоссальные, которые влияли, повлияли в основном на Производительность в целом. И да, я уже проверил на своей самой а, топовой локации. Сейчас мы туда отправим. На своей топовой локации, которая у меня вот здесь находится с большим маяком. И с большим количеством вот этих вот назойливых комаров. комаров. Вроде бы все пофикшено. И вроде бы а, FPS не так сильно проседает, как раньше. Стало быть, действительно была произведена немаленькая работа. По оптимизации игры Сейчас с комаром вот с этим вот разберусь Назойливым и продолжим Да, здесь как, я, как мне показалось Что FPS у меня стало значительно а, больше Нежели это было а, раньше Раньше наблюдались достаточно нехилые такие просадочки Но теперь, как я вижу, после этого обновления У меня, по моему мнению, вроде бы как бы По, им, по моим наблюдениям стало меньше лагать Зритель, наблюдения свои, пожалуйста, также в комментариях опубликуй Мне очень важно А как у тебя сейчас игра идет после нового обновления 0.150 .3. Ну и еще, ребятки, в остальном и понемножечку Также был изменен приоритет модификации ландшафта Изменения в области должны загружаться до а, зданий То есть какие-то удаленные а, объекты типа гор, да, деревьев Должны загружаться в первую очередь да, А потом только уже а, сами здания Также были подправлены некоторые настройки загрузки мира Для устранения такой, ребят, известной проблемы Как повреждение корабля и зданий во время загрузки да, на самом деле проблема была очень насущная, я сам с этим не раз сталкивался, да, когда я, например, загрузился, выйдя из портала в определенную область, и мой корабль, стоящий рядышком неподалеку, просто взял и развалился на части. Сейчас, якобы, эту проблему в новом патче пофиксили, Ну, если вдруг такое, ребятки, увидите, то пишите смело мне в комментариях, конечно же, будем отправлять информацию разработчикам и дальше, пускай все это дело фикса. Также разработчиками была остановлена загрузка списка серверов при выходе из меню а, пуск. Тоже все в угоду оптимизации, чтобы, видимо, а, снизить какую-нибудь нагрузку на их а, сервера, скорее всего. Ну, еще одним нововведением, достаточно интересным и серьезным, является то, что у нас в патче 0.150.3 было уменьшено количество камня, необходимого для подъема земли с помощью мотыги. Да, все мы с этим сталкивались, и мне не терпится самому проверить. Сейчас проверим, ребятки, так ли оно это или же нет. Ну так, камушка у нас достаточно, мотыга у нас имеется. Давайте попробуем, как же у нас сейчас работает Подъем земли и сколько камня Убывает, насколько я помню В прошлый раз убывало или же по 2, Или же по 4 камня, ребят Если мне не изменяет память, конечно же Давайте посмотрим, сколько у нас убывает Камня сейчас при поднятии земли Например, давайте мы используем Эту фишечку вот здесь Вот для начала, тадамс ну, мы видим, кстати, ребятки, вот тут внизу у нас два камня отображается, да, и, и эти, этим мы можем с вами руководствоваться, да, всего лишь два камушка у нас а, убывает при поднятие земли нововведений в этом патче было не столь много и практически обо всех актуальных изменениях я вам уже сейчас э, рассказал ну из новостей разработчики также нам сообщили что они все еще расширяют свое так сказать сообщество разработчиков до да, расширяет свой, свой штат они постоянно занимаются чтением обзоров до да, которые э, мы с вами публикуем чтением комментариев сообщений для того чтобы э, каким-нибудь образом улучшить игру но еще не Немножко хочу рассказать, что же нам поведали наши разработчики. Они нам сказали, что когда мы не работаем, то они отправляют друг другу фотографии удивительных вещей, которые мы с вами, друзья, создаем То самое искусство, которое мы творим, они, конечно же, рассматривают и делают свои выводы. Также в новостях разработчики поделились, что до сих пор они работают из дома, так как все мы знаем, какой у нас сейчас режим, да, и многие из нас а, уже привыкли работать дома, считая это самым таким, знаете, неотъемлемой частью а, жизнедеятельности. Да, так оно на самом деле... И есть, к великому сожалению. Ну и в связи с расширением штата, разработчики сказали, что они планируют все-таки э, приобрести какой-нибудь офис да, для разработки и расширения компании Iron Gate делают для этого, как говорится, все возможное и может быть даже они в него и переедут, но пока что еще этот момент у них под сомнением, то есть они активно думают и а, решают эту проблемку. Хотя и в принципе и проблемкой ты это особо не назовешь, тогда как, работая на удаленке, можно спокойно офисом считать и свой а, дом. Но кому как, как говорят разработчики, что они уже доста достаточно хорошо соскучились, так нехило по компании, да, и было бы веселее, конечно же, а, создавать и творить, работая где-нибудь в одном а, помещение, Но это, ребятки, кому как удобнее, что называется. Немножко информации пролили разработчики и на ближайшие патчи, которые будут выходить. А, они поправят некоторые вещи, такие, например, как а, пофиксят тролля, то есть сделают его более брутальным. И вот результат брутальности вы сейчас увидите на своих экранах. Они немножко поработали над графической составляющей тролля, и теперь наш парень немножечко станет волосатее, да, чем он был а, до этого. Как мы видим, прикольно так, значит, на Нарастили ему волос, еще под мышками нарастили, да, чтобы костными висели, но это чисто мое а, мнение. Было бы тогда вообще жестко, брутально и просто-напросто офигенно. Как говорят разработчики, что они только лишь тронули троллей пока что для изменения, и боссов они портить не стали. Поэтому только лишь троллей мы увидим сейчас в более новом, так сказать, обличии. Ну, естественно, не обошлось о новостях о самом большом грядущем обновлении таком, как... Дом и очаг. Разработчики не спешат, разработчики не особо-то спешат выпускать этот самый патч, да, с очагом и дома, потому что его разработка занимает достаточно продолжительное количество э, времени, и они э, готовы сидеть сколько угодно, чтобы сделать так, как нужно было именно им, и как они посчитают, ребятки, нужным, и посчитают его завершенным. Поэтому наши с вами, как говорится, нытье здесь неуместно. Сколько бы мы не ныли, сколько бы мы не топали ногами, пускай лучше разработчики сделают раз и на совесть. Блин, конечно же, раз и на совесть. Конечно же, ребятки, без фиксов это все дело не обойдется. Да, чем они будут клепать какие-нибудь недопатчи и высылать нам каждую а, неделю. Тоже в этом ничего хорошего я не вижу. Лучше пускай, ребятки, сделают понадежнее. Да, не будем их в этом в этом торопить. Я и сам, ребятки, хочу, чтобы побыстрее уже нам на Клепали каких-нибудь патчей, но пускай лучше ребята сделают все грамотно и по красоте. Ну и, не, ну и также они предоставили нам несколько картинок, опять-таки загадочных, а, в которых они попросили нас а, разобрать, что же это такое, как мы думаем. Вот, пожалуйста, эти картиночки. Зритель, напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, что изображено на этой картиночке из грядущего обновления от Дом и очаг». И вот что ты, зритель, думаешь, что изображено на этой картиночке, что же здесь такого у нас загадочного. Лично мне показалось, что на первой картинке у нас какие-то ноги, и возможно это ноги от стойки для брони, которую все давным-давно уже ждали, в том числе и я, потому что ну некуда нормально вешать нашу с вами а, броню, чтобы так к ней подошел, да сразу же оделся быстренько и также быстренько а, разделся, лично это мое мнение. А, ну а на втором, ребятки, скриншоте я вижу, что тут как будто бы какие-то у нас неизвестные раскопки, то ли мы будем копать ямы каким-то более э, удобным способом, кроме кирки, например, нам предоставят возможность использовать какое-то более совершенное устройство, то ли, как мне кажется, это вообще похоже на какой-то погреб под картошку, да, который не доделали до конца. Ну что же, это были все новости от уважаемых разработчиков, по всеми нами любимой игрушечки Вальхейм. Э, Ждем с нетерпением, друзья, выходов новых патчей, обо всех изменениях и обо всех патчах, конечно же, Буду сообщать, все будет на моем а, каналчике. Что ты зритель думаешь по поводу новостного этого выпуска? Напиши, пожалуйста, свой комментарий и свои а, размышления. Я тебе непременно отвечу и мы с тобой непременно все это дело обсудим в комментариях. Ну и также хотел поблагодарить тебя за поддержку, за то, что постоянно смотришь, за то, что постоянно ставишь лайкосики. Мне очень это сильно помогает сейчас в развитии а, канала. Не совсем легкие времена сейчас для меня идут, да. Но мы прорвемся, как говорится, с твоей, конечно же, помощью. Поэтому, зритель, не скупись на лайкосики. Ставь, пожалуйста, лайкосики под данный видосик. Мне они непременно пригодятся. Но, братишка Скретч будет продолжать радовать тебя крутыми годными видосами по таким крутым играм, как, например, Вальхейм. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно.